Ну, давай. Всем привет, с вами Ксю. Сегодня мы узнаем, что же будет, если перекрутить через мясорубку сникерс, 5000 рублей и крысу. Знакомьтесь, это клуб Ника – канал очень талантливой девочки. Она увлекается музыкой, актерским мастерством, восточными танцами. Клубника – это клуб увлечений и творческих фантазий. Ссылка в описании. Первым делом перекрутим Сникерс. Будет, наверное, такая черная штука. Будет напоминать Сейчас мы ее будем пропускать через мясорубку. Мне так жалко, потому что я люблю сникерс, а когда я чувствую запах, мне так его хочется. Смотрите внимательно, не пропустите. Пахнет вкусно, а вот выглядит что-то не очень. Очень жирный такой. Фу. Фу. Но давно похоже. Как будто кто-то пришел и накакал туда. А там как будто вообще в канализации. Что сказал? Бе -е -е. Реально какой-то понос. Как будто кто-то накакал. У кого-то было не сварение желудка. В общем-то, блевотина какая-то, я не буду это есть. Я, конечно, хотела съесть сникерс, но видя эту какашку, что-то я уже перехотела. Ну и настало время денег. Засовываем пятитысячную бумажку в мясорубку. Про -про -про Хочется вокруг, он никак не хочет резаться. Ой, что-то из в фарш никак не получился. Она только помялась, а вот рубиться что-то она не хочет. Чуть-чуть там немножко помялась и все, все заново складываю и попробую еще раз. Она только вся измялась и порвалась. Интересно, продадут ли мне на нее новый сникер? Теперь засовываем крысу и ждем, пока выйдет фарш. Давай, давай засовывайся. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, не будь. Да ладно, вы что думали, что я свою рататушку обижу? Вместо нее я слепила из пластилина вот такую вот крысу, которая и Будет проходить все это путешествие через бесорубку, правда, вернется она уже не живая. А ты, татушка, посмотри, как будет умирать твоя пластилиновая подружка. Прощай, пластилинка! Волосики. Пусть я смешался, а был красный внутри. А стал коричневый. Что это такое? Что это такое? Это должна была быть я? Фу, черники Короче, можно вообразить все, что угодно. Ставьте нам с крысы лайк и подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока.